Иерусалимского Патриархата, чтобы помочь распространению христианства по всему миру. С тех пор мы расширили наш охват, включив в него множество других товаров и мест, лучшие свечи в России. Свечи из серебристой пихты, сосны, ели и других ароматных деревьев – это настоящий глоток свежего воздуха для нашего дома. Восковые свечи, изготовленные опытным мастером легким прикосновением руки, становятся символом любви Христа и тепла, распространяющегося в доме. Если вы не хотите идти в лес за грибами или идти в магазин, чтобы купить их, вы всегда можете заказать их.